и потенциалов. Потому что если Дениса а а а непосредственно больше оборонительного плана, в созидании все-таки нужно здесь на лукавить и действительно говорить. Сравнение глушаком тяжело. Поэтому у нас и страдало вот это вот начало быстрой атаки. Потому что сейчас на данном этапе он сильнее, это очевидно. Я бы не говорил так сильнее Просто под какую-то тактику лучше подходит Наверное Глушаков, под какой-то Денисов Но Денисов сильно в своих Отпорный в Португалии В Ушаков И как сборная Ну, <воспорганизм> Я думал, что Удобный а, момент Бол, который В Ушаков в этом матче Забил Я бы сказал, что есть об ответственность, которая появилась У нас в счет 2-0 Мы переплатим мяч в центре поля какой кстати, здесь уволит, освобождает очень здоровую зону и врывается в глушаков. Вот перед тем как побежать а туда бросая свою зону опорного полузащитника, он мало того проанализировал ситуацию, что кто останется в этой зоне. Смотрите, вот сейчас это будет четко видно. Он показал своему партнеру, чтобы эту зону заняли, и только убедившись в том, что в случае потери там есть игрок, он пошел вперед и забил этот третий гол. Это говорит о нескольких вещах. О том, что сейчас ответственность за результат понимание того, что делает футболист на поле, есть очень четкая. И э, если мы говорим о состоянии именно конкретно там лучакова, он сейчас, наверное, в оптимальном, лучшем, и поэтому э, которого не мог не этого в этом тренировочном процессе. И потом у ну, конечно, давайте отталкиваемся еще от соперника. Мы понимаем, что Люксембург нам нужно скрывать. А с более сильный соперниках не исключая возможности появления обычных футболистов на позиции страны по удачи. Ну, не в матче со сборной Азербайджана, наверное, да, все-таки не, не столь, наверное, велика а разница между Азербайджаном и Алексеем Но учитывая то, что нам не нужно и лететь не сразу, лететь, да. учитывая то, что нам не надо сразу лететь, я не удивлюсь, если они поедут сейчас поставить. Потому что вот благодаря вот этой ничейке, которую сыграли, да, израильтянец португальцев, мы можем спокойно варьировать и тактику, и задачи, и э, темп, э, и. Матч с в Алексей, мы э, очень хотели поговорить э, с вами, потому что я говорю, что вы со более-менее приглашаетесь. Может быть, не соглашаетесь, но очень часто качаете головой, но еще ничего э, не сказали. Чье появление э, в составе в этой игре э, вас удивило? Или, может быть, порадовало? Тут, честно говоря, ничего-то меня не удивило. Мне больше, чтобы в глаза, то, что э, из матча Северной Ирландии, потом сделали очень серьезные выводы, э, Сборная мать стояла так, как она вообще должна с какими-то комнатами Просто вышли, разорвали и поехали домой в хорошем настроении. Они класы э, подтвердили вот на поле, не непосредственно вот этим отношениям с Люксембургом, потому что всегда говорят, вот на классе. Но ну, клас нужно подтверждать непосредственно э, когда твердых лицов. То есть пошел, и естественно движение было, и самоотдача, и желание, забитые мячи. Ну то есть что, новый здесь, чтобы поводарить необходимо, удовольствие. Чтобы... Тут еще Гантенбок, по-моему, они, по-моему, после победы на Сергей на Иландию посчитали посчитались тоже сильной сборной, да, которая может играть на равных с, с, с, с России, условно говоря. И вместо того, чтобы закрываться там на хлоповое поле, что всегда в нашей сборной тяжелом вот такие вот автобусы вскрывать, они ну, приняли игру на отличных пульсах. Оставляли в зоны, оставляли возможность строиться в себе в зоны. Мы не попросили за это. Нам, конечно, лучше класса. Мы оказались за это. Оказались. Но еще один момент. Это уровень ведения единого борта. Люксембург попытался играть в футбол, бывая о том, что если ты дашь классных футболистов, я думаю, что Шерохов, Гушаков, Пайзулир, э -э, являются на самом деле более устройниками, более классными футболистами, чем футболисты в сборной Люксембурга. Они просто это превосходство продемонстрировали. Я думаю, что Азербайджан будет более плотно играть, будет организовано, страховать друг друга. И а, в большинстве мы увидели, как только с нашими игроками играют плотно, жестко иногда и жестоко, у нас это открылось. Ну, как раз с точки зрения того, насколько открытый футбол в этой встрече сыграла для себя сборная Лексембурга. Мы сейчас демонстрируем несколько моментов. Во втором тайме да, были созданы два момента сборной Лексембурга, действительно таких не сто процентов, как минимум очень хороших, от которых, наверное, гол мог точно Все, С этой точки зрения, можно сказать, о нашей игры в обороне, которая в той или иной степени играла у участка была экспериментальной. Алексей, к вам вопрос. У меня даже занята игра, где нужно проверять нашу оборону. Если мы будем оставить с Симбургом, то нам вообще не нужно ехать ни в Бразилию, ни в Азербайджан, а остаться и в Москве. Ну, просто по факту, что сбор на Симбурге у второго полета, у второго полета, у второго Здесь команда сыграла просто плохо во всех линиях. Мы очень не приняли сделать. Если вы это за моменты какие-то, считайте, там удары, то можно сказать, на самом деле отнесли. Один момент был, не четыре ну, да. ну не знаю. Человек всем эти раз по -долгу. Поэтому нельзя так э, как бы предполагать, что вот, Люксембург у них не должно быть момента. Но естественно, это концовка матча, это человеческий фактор, это но, ну, накопление самое идет. Поэтому уже так одномерно сказать, Люксембург и Васильев должен подойти к вопросу. Это команда, которая объединяет и старается все-таки э, уметь что-то делать на поле, то есть не просто ну, молочника взяли и провели на поле. Тренируются, С другой стороны, как еще, на все на... Но, прошли те времена, когда за сборную Лесенбургу или, скажем так, Лихтенштейн играли в банковские ферсии, вот Малышин действительно сказал Все они все, все-таки все, все, все, более-менее профессиональные ну, футболисты, да, да, да. Да, да? С другой стороны настораживает, что это тенденция такая. Да. Но в концовке любого матча мы идем, мы проигрываем, ничью играем. У нас всегда возникают моменты. То есть две тенденции. Первое, э, первое это стандарты. То есть, как правило, у нас всегда момент моменты стандарта. И второе, это концовка тайна. Это... Признак отсутствия, вот если мы говорим о мастерстве, о классе, вот э, ну, классные команды не позволяют себе это. Такие высокорганизованные, хорошие дисциплинированные команды, и не позволяют вредить, если мы ну, не из матча в матч, это то, чего нам не должны избавлять, если мы хотим Фактически, да, в основном, все когда вы там что уровень будет другой, там доля момента, это будет, конечно, доля ошибки, это будет чередоваться. Поэтому действительно, будем отпускать все эти моменты, конечно, если мы туда хотим ехать не просто, это будет бразилию, это говорится в Европе, но в Европе, как минимум, я думаю, задача будет стоять. Я уже сказал, что это будет, проектировать. Я вас сбьют, так как у нас есть эмоции от игры футболистов ну, сборной России, как раз -таки сразу после матча с как вы ходили на второй, было бы желание немножко ну, избавить обороты, там только силы, когда не позволяли перерывы, когда играли так же, но, наверное, чуть, конечно, не избавили, но, конечно, не избавили, это не нужно, но я не забыла, я не думаю, у кого там какие-то у нас, у них например, и это футболы, и чемпионат мира, так что здесь, для счастья, мне кажется, молодцы, вероятенцы, но это ничего не отменяет, нужно играть, все, что мы итоге, не решили вопросов. Интересная ситуация, мне интересно, если бы наши играли после Португалии, и счет они бы выиграли, и играли бы они второй темп, то есть так, как играли, Сейчас или наоборот, бы с ними нельзя быть больше, что с что теперь разница Вы очень... Будут сами себе. Вы сначала настро говорите, что настрой и гладные глаза это не определяются, а сейчас говорите о том, что если бы не было такого полузаполнения, вы бы, бы так и сыграли. Я говорю не о том, я говорю о том, что на у всех, не надо говорить сборную на первый там и второй состав только. На стоимость у всех, мы с ними что у нас есть, я я говорю, я говорю, я то я говорю, ну волей-неволей они сбросили Господи, фактор, как мне ну, сбросили обороты, а вот если бы они знали, что Португалия сыграла в ничью, и что за они там 10 голов условно делают, в Португалии надо было забивать Люксембургу уже там двенадцать. А ну, да. по ту стороне, с другой стороны, сейчас нужно э, забивать шест... минимум 6, при условии, если мы вдруг проиграем в один мяч. Да, но 6 это достижимо. активная задача. Очень для... Мы видели, что у нас автомобиль забивает Люксембург. Чтобы забивать Люксембург. Но с другой стороны, радует то, что Кристиан Органдо явно получил желтую карточку, намеренно, чтобы сбросить, обновить танеж, или да? Нет, чтобы обновить карточки перед переходом игры, он явно нужен... Матче с Лютебургом не думал. Смотрите, Кристиан Роналду. С ними без него это две большие разницы, в сборной Португалии. Поэтому то, что он сам себя избавил от матча от Люксембурга, какие-то надежды вношают, что они не будут думать о том, что они еще могут занять первое. место. Интересная тема дебесета, я думаю, у нас ближе к концу программы будет как раз возможность поговорить о сборной Португалии. Мы еще будем возвращаться к матче сборной Португалии. в Израиля пока все-таки о сборной России. Вот Сергей, то, о чем сейчас говорили наши гости на противник, да, вот что на втором тайме. Собственно, что, что такое даже в интервью после матча Едитолета сказал что на втором тайме мы играли несколько спокойнее, потому что уже думали об Азербайджане. Видно это было или нет? Не, не, не ну я немножко отличался первый, второй тайм. Все-таки первый тайм это был действительно три мяча забиты, движение было, и острота а была, и... моменты были. Но ну, да, оно ну, все равно по подсознанию, когда переморгверы, все-таки второй тайм с все Люксембуром ТВ поешь где-то. Нельзя сказать, что кто-то ноги убирал или кто-то не хотел. Сором, где-то уже ты готовишься к тому, чтобы вторую руку, ну, ну, где силы. Хотя, вот, и сказал, что Катэва, конечно, не дает перерывы. И э, все раз, второй там по-другому. требует это максимально, чтобы второй там играть. Ну, все равно по себе знаю, в прошлом, когда заходит ходите команда, на но видишь, в принципе, ну, можно сказать, процентов на 70-75. То есть ты уже доиграешь этот матч. Ну, вот достаточно молодой становки этого матча, когда выиграли, в общем, видно, по-настоящему такое неприятное событие только одно, это травма Жиркова, которая в этом матче толком не сыграла. Это единственная все-таки я не видел, был, на том, что это не единственная наша травма. на протяжении цикла это было 4 человека в этом конкретном матче, конкретно, вообще, если проанализировать цикл, Значит, что-то у нас не так делается, может быть. А, опять же, это работа тренерского штаба и разминка своих футболистов. Если мы не пытаетесь Это показательный момент на замену, когда вышел предыдущий. предыдущий да, У нас выпадала товарищская встреча, у нас вышел человек обратно замену сделал. Это А, или неготовность наших футболистов того режима, который предлагает разминки, специалистов на людей в той работе, которая делается, или просто, ну, как... А, может быть, ну, конечно, рецидив старые травмы не дает предпосылки больше э, шансов, что он получит еще раз. Но все равно в он должна быть да, выходит в отборочные матчи чемпионата. И тем более, когда это касается молодого футболиста, да, у него эмоции могут там превалировать. Тогда опытного ну, игрока, если у тебя нет стопроцентной готовности, проализировать, и мне кажется, хотя бы поставить известный Старинский штаб о том, что у тебя там проблемы. Работа на, на разминке по сравнению с клубами сборной, это может быть какой-то принципиальный другой, может разительно ра ра отличаться? Конечно, подходы очень разные, тем более те подходы, которые были у голландцев раньше, подходы, которые сейчас у итальянцев, они очень существенно отличаются, если спросите футболист. Они mm -hmm. и расскажут. Он, ну, расскажет. А, ну, и потом сама работа, количество взрывной работы перед э матчами сейчас существенно выросло. То есть, тех, э, э, по сравнению с теми циклами, которые были в сборной. И адаптированные или готовые игроки? Что они там делают в клубах, мы не знаем. Поэтому, может быть, отсюда диссонансик такой происходит. Что нас, э, я, кстати, не нашел, готовый э, скрипировать, никакой конкретной информации о том, э, насколько серьезные повреждения Жиркова и будет Пока ли большой, сказал, что участвовать в повреждение небольшое вроде бы, но это, это надо, естественно, то, что сказано там горячо на пресс-конференции, это еще не, не говорит о том, что это стопроцентная геальность, потому что иногда скрывается, что а там... Ну, да, просто по горячим следам беспередно не подсказывается. Да, это сложно. Ну, в общем, наверное, не зря и КП заменил Кокорин, он, наверное, уже дерева, для, для есть, Азербайджана Кокорина. У нас там другая проблема, что да. Василий Березусский играл после Большого Перевела, играл, насколько я понимаю, там на уколах, поскольку он еще еще утром в день игры было непонятно где там на поле решалось прямо в день матча и он довольно большой работы провел, правда теперь возвращается Игнашевич, что есть какая-то проблема, нивелировать но э такие вопросы странные, конечно весь сезон там преследуют хорошо, что есть какой-то выбор и есть э люди, которые могут уходить на замену как мы увидели, вот чем кто позволяет какой вратеров часто Капелла. Я что он заболел. Да, да. сейчас активно в интернете и не только в интернете, в прессе в Марселе обсуждается вопрос, а, на, Точнее, сказать, не вопрос, а новость о проведении контракта с главным тренером нашей сборной. Вот ваше мнение? Спросили тебя по поводу. А Алексей, Сапогов. Ваше мнение? Я думал, не надо потом что-то Ну, пока ничего не надо обливать. Почему? Ну, потому что надо чемпионат мира подождать на который даже время вывод, а там посмотрим. У нас это известно плане, когда мы на 20 лет продлеваем контракт тренеров, потом они увольняются, еще что-то, там какие-то неустойки. Все кругом всем должны деньги, и в итоге какая-то мысль получается. По факту э, выхода на чемпионат мира продлевать контракт или по факту выступления там. Выступление там. там. Mm? Потому Потому что где пример? Сколько уже примеров было, когда мы выходим туда. Благополучно при игре играем, собираем чемоданы, возвращаемся, и потом начинаем говорить, что плохо. Потом приходит другой тренер. Вроде бы мы выбрали Люксембург, все хорошо опять. Потом опять оказывается, ладно, какая-то Ну и наверное, была другая ситуация. С адвокатом не продлили контракт. Вы в с этим? Да. <систем> нет, но ну если так, если такую цепочку продли продли продлили контракт, то они бросили играть. Ну, а вот, ну, вы, другого другого, другого. Сейчас, для чего сейчас продлевать контракт, если <систем> полностью продлился на работу? Я не говорю, ну, что его ну. надо продлевать или не продлевать, но просто... Ну, Мое мнение, может, в связи нет. нет. Я не говорю, что подход может быть индивидуальным, если смотреть на какие-то человеческие качества тренера. Может быть, в той ситуации, когда адвокат сразу по окончании чемпионата Европы собрал вещички и уехал, в команду в настолько, в принципе. В данном случае, просто, наверное, тоже какой-то момент, который играет. Я, я вообще не хочу обсуждать эту тему наверное, и пускай чаще обсуждать, если это нужно. А по сути, знаешь, какой лес может быть? только, если, может? Вот, если у тебя есть дальше планы на еще два года работать, допустим то ты будешь задумываться о том, как, кем, как и с кем ты будешь работать. Кого ты повезешь туда, в Бразилию, пометывая о том, что там влажный климат, что если ты для них не рассчитываешь, что тебе нужно а, учитывать восстановление людей, что молодые чуть быстрее восстанавливаются, что может быть, кого-то потащить уже туда, на будущее, понимаешь, потащить составу, выпустить, дать почувствовать это и строить команду уже дальше. А если у тебя контракт заканчивается и у тебя неопределенность, то извини, горя мы все огнем, и можно давай соберем тех, кто сегодня готов дать результат, а дальше хоть трава не расти. То есть такой посыл. Вот это более профессионально, мне кажется, посыл для анализа, стоит не стоит, чем человечность капелла, если берт на чемоданную Нет, Ну одно просто один из факторов. Одна вещи, которую можно учитывать или можно не учитывать, не знаю. Ну тогда мы пока не имеют право сказать, что тоже. Но он на мой взгляд. Мне кажется, пока не надо еще понимать. Я думаю, как раз можно учитывать или не учитывать, мы узнаем просто рекламу, которая произойдет незаметно и про них переключается. 10 от Samsung Google, непревзойденно четким экраном, со скидкой 30%, супер цене Эльдорадо так просто жить лучше. Раньше люди думали, что только избранные способны бросить вызов стихи. Пока Renault Duster не доказал обратное. Полный привод. Высокий клиренс. В паприке создатели батончика Твикс продолжали соперничать. За выбор левой палочки Симус давал подарок. Эрл давал приз за выбор правых. Симус осыпал подарками. Эру задаривал призами. Сделал выбор и приз, привязая правой левой палочкой, ждут тебя в каждой пачке приз. Опять, просить, да сколько можно? Спокойно, Петрова, трубы в Кальди переведи. Ну без воды. Хальды. Монтируем быстро. Да сколько они прослужат. Это же Кальди. 50 лет гора. Трубы Кальде. Чтобы его не в трубу. Это Пробиваем путь низким 30%. Любой 30% за 19 рублей. Такой служит лучше. мы прилетели в теперь мы берем автомобиль. Где мой автомобиль? О! Это же совершенно новое, и... и... он! Автомобиль более активно, более получился. На и... Большой детс Большой спорт. Мы продолжаем, напомню вам, что мы обсуждаем итоги матча э, России-Люксембург сборная России победила и находится ну, буквально, ну, можно сказать, не в шаге, а в полушаге от поездки на ну, тот ну, самый турнир, у нас фермир, монумент если Это фурсовый фермир, в Бразилии 2014 года. Осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы э, поехать туда. Э, был еще такой один момент в этой встрече э, не на футбольном поле, как и на футбольном поле, э, тоже в итоге, который чуть-чуть э, настроение. Побегали по полю э, два наших болельщика, потом там, файер на трибунах, подожди, это какая-то достаточно серьезная давайте, со стюардами была. Э, в итоге, вот, мне э, понравилось высказывание по этому поводу главы ЛОК Александра Шплюгина. Предсказ, что он удивлял, что выдержали всего э, два болельщика, потому что, с его точки зрения, э, сама организация безопасности на фигуэне в Люксембурге достаточно слабенькая. Мало стюардов э, организован чрезмерно-демократичный проход на стадион. Это, это, это немножко такое странное высказывание, с то точки зрения, что, зрение, что вот, если э, все весьма демократично, то можно, в общем-то, и бегать. Ничего страшного в этом нет. Я сам да. признал, что да. это надо да. брать вежевое руководство. Сам да. Ну, отправилось немножко, или что чем это было? Главное, что в футбол играли. Это не первый раз поэтому что-то было и всегда было. Ванны выбегают мне кажется, я все время с футболистом говорю, мы играем для болельщиков. Я понимаю, что счет был на ноль, ты выбежал там, по видите, что посмотреть. Но главный заказчик всего, что происходит на футбольном поле, это люди, которые собрались там у телевизора на стадионе. Если вы смотрите, четыре на счет команда сдается, убивается, и вдруг убегает. Ну, на, радость, на радость. На радость. Другие предприятия. Ну, что да, но средства массовой информации детства в Лексинбурге сообщают, что от этой это большой радости, которую болельщики получили, они могут остаться в Лексинбурге за минимум на двое, то на третье. Если маску на 30 лицевого, конечно, будет уже мало. Но мне похвастается, наверное. Даже Это не... Это все у нас, конечно, скажется так. В принципе, я думаю, Бог... Я понимаю, что все... Да, да. люди бегали по полю. Да, да. он дальше Да, он дальше не Да. Вы тоже говорили, вот сейчас как раз глава общества говорил, что получить понятное дело спецтудентского вида, естественно, будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Надо и поехали в штаты. <laughs> а, ну, да, собственно, главное, чтобы мы очков не теряли. В этом матче мы очков не теряли. У нас все, все хорошо. Давайте, как мы обещали, перейдем к матчу э, Португалии и Израиля, в котором сборная Португалии опять сыграла в ничью. Опять ничью результативная. Правда, первая вещь э, в этом отборочном цикле у э, Израиля и Португалии была куда как бы результативная. 3-3, здесь 1-1, причем и вы Израиль, как вы знаете, отыгрался в самой концовке. Дорогие гости, вот кто из вас более менее следил за этой игрой, что вы могли бы о ней сказать все. Меня удивилось, честно говоря, что финиш цикла, сборной сборная Португалии также разбалансирована, как она была в начале. Она в себе раньше позволяла в предыдущих циклах начинать там 4-4 с Кипра, еще что-то, но дальше собираться уже не отпускать ее очки. Здесь она играла. Ну, мягко говоря, неубедительно. И хотя наседала весь матч на воротах сборной дуэли, но такое ощущение, что все решено, то, что не было. Израильтяне провели довольно так грамотно такую игру, бились, боролись, не знаю, для чего с какими целями, но, по-моему, игра их вознаградила за отношения с ними, поскольку они были более собраны, чем португальцы, скажем так. Ну да, вопрос вопросу собранности, наверное, можно отнести ошибку Роя Патрисия в конце матча, который, по большому счету, и привез в долг собственной команды. А в этот момент, я надеюсь, увидим чуть похоже. Скажите, на вот основании этих результатов сборной Португалии делать такие весьма глобальные выводы насчет того, что может быть команда вообще прошла в какой-то исторической формы. Вот, на ближайшие годы, создаваясь у нее лучшая позади, как вы думаете, что Брана должна говорить? Там рано идем, потому что там был такой, знаю, как там, там, там, там полечник не даст, да, потому что, ну, как это, прошло время, потому что у них и школы неплохие, и юношки сборные, и было больше, я дам, и там, в принципе, туда и, и, и школы, и спорт, и бензики, бен и спорт, и, и, в принципе, и есть. Я думаю, что здесь... Э взгляд, просто не хватает дисциплины. Наверное, наверное может быть, я, Денки я, значит, с большим уважением, мы играли против друг друга. Может быть, вот именно главная премьера Роди. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, это Это первые все-таки. А сейчас нужно это по-другому выстраивать и смотреть на вас характеристики, что они здесь. Если игроки могут играть в европейских клубах и и сборных и, ну, не первый распадает. Мне ну, кажется, дисциплина, а это вот такая ну, вот то есть не до оценка, то есть того израиля, какая не качество играет, команда вот этом где-то заключается. Потому что это индивидуально каждого сдачи, но в принципе сказать, что хороший уровней если вы то как считается, прилично для «Ватаря» играет в футбол ногами, но, по-моему, человек просто уже в раздевалку здесь. и нападающие это две головных боли, которые они ищут десятилетиями, да? И, наверное, именно вот это отсутствие вот этих двух поездов мешает им стать вот именно в топ. Потому что эпизодами, по уровню организации игры, по индивидуальному мастерству, по наличию талантов, по отдельным местам, они превосходят многие сборные танец. Опять вот эта майка сегодня лейтмотивом проходит сквозь наш бальный вечер. Но вы большие, конечно, молодцы, потому что соединить все, что соединено было в этом танце, это все равно, что пить целый день молоко и соленые огурцы. Понимаю, что вот а, но, с другой стороны, это очень оригинально. Но, но все-таки, э, это кто был у нас? Иван Поддурный? Ну, вроде как бы задумка была такая в этом направлении. А, а почему вдруг э, ваша партнерша взяла гирьку и показала, что она тоже может? А, ну, такое предположение было, что вроде был как бы силач, но на самом-то деле все она. Она все тащит на себе. Она, она, не лично думала. Не офига новый пикер с ней да. того и завтрак. Продолжение следует.. Посуду каждый захочет мир посуду по судомоечной машине. И женщина не посудому. Измените свою жизнь один нажатием затем к молке. Давейте посуду по судомоечной машине и финиш. Жилые выгоревшие пищи обнаваются блестящие. Скажите фильм грязных посуды. Финиш марка доверия номер один. По судомоечную машину. 10 лет. 30%. 3D лучше диагонали за 5 миллиардов со скидкой 30% за рублей. Так просто жить лучше. А, погода, плот, миллиард, Вы же каждый А он помогает, чтобы у Он задерживает 2000 лет, не помогает, Важно, что для автомобиля наш набор данных не один капсулами, я помню, для безопасной отчетности, только могут сосредоточиться на безопасной отчетности, Новые четыре чистая линия, на основе и видимо тоже. и, и тоже. В студию ИС-Сверху часто поступает информация о неопознанных оборвающих объектах. Поэтому мы решили провести первое в истории серьезное расследование этого суда. Мы отправимся во все аномальные издохи. Очевидно, что чтобы свои глаза не купить все, что скрывают в этих местах. А из разных областях, помогут нам разобраться и Нет, вымыть правда? Нам необходима ваша помощь. Мы заплатим миллион тому, кто предоставит непроверженные доказательства Я могу дать Да. разберемся, там? Не, там, нет. Это убежище для то их не поместили. это? что? Я что то в чем, А, в что Что-то не туда вырезаешь. Как тебе Он может с редом кое что вырезает. Я даже а? Но он должен был знать. У него некое приехала сама это, это, это Прямо на Это не Jean-Claude C'est une question И никогда не сдавайся. началась. Вот вот Вот, и потом что не знаю, лет. Conyplificamos a que hoy cualquier llega alежachte para el gobierno I'm working on И сотрудничество... Если вы А здесь... получается, как бы, Нужны тебе информация. Немного отдохнуть от работы, людей поругаться, а теперь ты крайне. именно такие люди нужны вот именно в Dank u wel. Чуть-чуть сделал. Четвертый. Я видел, как Возможно, убийство Хеву. Тогда... Ну, Я и побыстрее, Герцог, на Строство. на осталось дедушки. Повезло с кредитом. Стали на работе. На не за эту деньги это ДК Железнодорожников. 12-го, 13-го нет, Попробуй это же кальде. Надежно. Трудно кальде, что его скузили в трубу. Препарат для мужчин, а река в стритке. Ну да, да. Автомания такого не видел. И в Японии Например, LD-телевизор Диагональ 81 сантиметров. hd 3 всего за 12 499 рублей. Хорошо! Тихо! Тихо! Тихо! Тише едет. дальше будущих доказательства в программе войны. 21.00 на сердце. Привет. Как-то Нучная работа. Что вы здесь делаете, агент номер 7? Нужен идентикат. Вы просто Не смешно, агент номер 7. Я вам снова отметаю выводы против нашей продукции, агент а вам на каракейной работе, думаю, не смешатся от них? Этот трехмерный идонтиград еще в экспериментальной стадии. Ну, я поставлю свой ответ на вопрос. Мы можем найти этого человека в фотоархивах французской контрагентки, интерпола, шеюру и масса. <косы> и западный германский полиция, вы не могли это у тебя Спасибо, да. Итак. человека, которого надо познать Я видел информацию в контексте. мужчина. Около сорока, нет. Волосы Вот Yeah. Yeah. Stop, stop. Second. No,